Я Гриша, и мы в Доме кино. Не подскажешь, во сколько фильм начинается? Что? Я вот здесь в очень часто. Моя мать очень любила это место. Здесь были раньше концерты, вечеринки, мероприятия, какие-то день рождения знакомых. И я помню из детства очень много чего отсюда. При этом, что здесь 670 сидений. И, блин, мне здесь очень нравилось. Сейчас здесь есть только фестивали кино, короткометражек. Бывают, показывают классные фильмы. Но самое странное, что здесь – это вечера танга по четвергам, и это очень странная штука. Библиотека имени Вернадского – это самая большая библиотека на территории Украины. Она была построена в период между 1975 и 1989 годом. Это Вернадский. Он был философом, общественным деятелем и создал такую науку как биогеохимия который, вообще то про червей землю, но в честь него эту библиотеку. Скорода был философом. Обасчевский придумал невклидовую геометрию. Пушкин и Шевченко были писателями. Менделеев, я не знаю, кто его не знает, великий химик. Мечников был биологом. Мы в библиотеке Вернадского, которая является главным научным информационным центром страны. И я недавно открыл здесь для себя новое помещение. Оно раньше было только гуманитарным, а сейчас она и техническая. Здесь офигенный свет. Здесь ровно 70 люков, которые являются энергосбережением в какой-то степени. И при этом здесь очень классно. Не подскажешь книгу? Мы находимся на территории одного из самых красивых мест для воркаутов в Киеве. Это зал под открытым небом на гидропарке. И он был построен между 65 и 68 годом. И, блин, здесь тинулся большая часть киевлян во время летних периодов. Сможешь подстраховать? Мы на Житнем, в самом старом действующем рынке в Киеве. На момент его открытия он был самым большим открытым рынком в Европе. Именно здесь я покупаю ингредиенты для своего большая и мохида. А чего? Немного мохито. Временами я просто люблю поиграть в теннис. Спасибо, что посмотрели гайд по Киеву. Это станция метро. И я иду домой.